Доброго времени суток, мои друзья. Меня зовут Дэн, так и и мы где, снова в этом Мы пытаемся взять нужно... вторую а концовку. Интересно моя, посмотреть, что там будет. Веселая, как ее не стало, ходишь с мурной, а потом как перещелкнет тебя и все звереешь. Повсюду, только кровь до да головы оторванная и лежат. Тьфу, ты гадость. Ты о какой дочке вообще? А Катеньке моей? Мы уже бабинки. знаем, что бабазина наша теща. Всем тебе память отшибла. Причем тут твоя дочь? Для меня дочь, а для тебя. Екатерина Нечаева, позывной блесна, отряд специального назначения Аргенту. Так ты, значит, теща я твоя, глупый ты дурак. <связано> Вы усеченного служили, пока вас террористы в Болгарии не подорвали. А не стала, из тебя Сечинов монстра сделал. А если не а, Сечинов, правильно? Слышал, Вот мы бог. и хотим это узнать, вообще, что так происходит. Ты а чего расселся, расслышал? Я с тех пор за тобой и следила, думала, что-нибудь человеческое от тебя еще осталось. Это и... сложно. Может что-то и осталось, может что-то и нет. Вот мы Прости, сейчас и поймем стар. этот момент. Я от прошлого меня. Самому интересно безумно. Ничего у меня больше не осталось. Постой, а где Лариса? Да везде теперь. Звейл по ветру девку. Блять, мы ее убили, да, точно, точно, точно. Сука! Старая, у тебя ствол есть? Да, есть, конечно. Чего глупости спрашиваешь? А тебе какой? Да любой, возьми и выстрели мне в башку! Правильное решение. Вышибу тебе мозги к черту и дело да, с концом. пусть дальше всех уродуют, Пусть всех изуродует. Пусть СССР, а потом весь мир. Понял, я понял все. И если не понял. То вставай. Оружие я тебе дам. Много оружия. Но ты мне поклянись, что кончишь этого гада раз и навсегда. Я только не знаю, есть ли разница в концовках вообще в том, что будет происходить. губы ты не жуй. Чего молчишь? Послушайте, старших майор. Деяние товарища Сечного требует мести. Это чё за говно, Сереж? Как бы вам объяснить, Зинаида Петровна? Я Харитон Захаров. Харитон? Вот же змей. Так ты жив? Я так думаю, так концовка сети была хорошая. Погоди, Харитон, так ты и Раньше бабузин знал, что ли, а? Вместе искать конспирация майор дела полезно и против нас еще ни разу никто да ты сученыш от меня постоянно все скрываешь не играл у него да на всю голову если так поступает с людьми а, подожди а катя а, а катюша может она тоже жива может и жива но в каком виде посмотрите на меня даже не знаю что лучше но точных данных на этот счет у меня нет Я умоляю, у мы тебя знаем тебя, точно Режа, что х специально Ой, ну, сделал иди. себя таким Да как же вы меня задрали? ебучие пироги. Это что ж получается? На одной чаше весов у меня лживые манипуляторы, но вроде как благородные мстители. На другой советский ученый, академик, который хочет просветить все человечество, но убирает неугодных моими руками. Правда, со слов тех же манипуляторов. Выбираем первую. Я сеченого и пальцем не тронул. Хватит с меня. Отвоевался, боец. Ах, ты опарыш! Тварь, ты дрожащая! Не совершайте ошибку, майор! Немедленно отправляйтесь что человек! Вам надо, вы и отправляйтесь! Устроили тут самосуд. Это мой выбор. Мне с этим жить, а не вам. Согласен, при таких раскладах я Сеченову больше не помощник. И так достаточно сделал. Но и не суди академику, герою СССР и научному гению. Уверен, он знает, что делает. Да Сеченов тебя исполит! Да неужели? Тогда почему я еще не в лимбо, мать, а? А ты не мертва. Что-то не отдает мне приказов волшебных. И, кстати, Харитон, я тут подумал. Да. да? Хуйно! А ведь и правда полимерный расширитель «Восход», который находится в моей голове, — твое изобретение. Ты хотел использовать людей еще до появления коллектива. Может, Сеченов и хочет выбить дерьмо из голов человечества, подавив волю. Но он не уничтожает и не превращает людей в монстров вроде меня. Иначе использовал бы «Восход», а не мысли прививку. Это ошибка! Видали, он угадал. Ах ты сука! На, тварь. Не отвертишься! Вот. Вот так-то лучше. Согласно данным с камер видеонаблюдения, Майор П3 покинул территорию предприятия номер 3826 и упал в неизвестном направлении. Информации о месте проведения отпуска майор П3 не предоставил. Академик Сечинов оценил данное нарушение как незначительное. В районе указанного выхода одна из камер зафиксировала неизвестный объект из полимера черного цвета неустойчивой конфигурации. В силу небольшого размера идентифицировать указанный полимерный объект черного цвета не удалось. Прикола. Получается за всем стоял реально храс. Харитон реально был ублюдком То есть обе концовски хороши Но Это как-то повеселее А там мы в другом мире встретились с женой Ну блин, я не знаю что сказать На самом деле... Если так вот судить, то что Сещенов, что Храз, оба уебки Но прикиньте, вот как достучался, до, ну, дошло до нас, до нашего персонажа Что все-таки Храз в этом виноват И что полимерный восход стоял у нас в голове То есть, возможно, Сещенов специально убил Храза, чтобы не размещать этот полимер и в конце, в прошлой, в прошлой концовке, как раз говорил, что он хочет отправить людей, типа, чтобы их улучшить, типа, и они перешли на новую ступень эволюции, на ту, каким стал он сам. То есть, соответственно, мы были правы во всем. Бля, я не могу не радоваться этому, потому что... А кто мог, кто мог знать вообще, что вот так вот происходит... Никто не мог знать. То есть по факту, по факту, обе концовки прикольные. В той мы встретились с женой в Лимбо, находясь. То есть мы уже были в Лимбо. И, возможно, нас использовали как машину для убийств. Но... Это было необычно и прикольно. Классные концовки, которые вот прям... А, вот эта концовка, она прям разогрела. Пошли вы нахуй. Ах, пидор. Короче, просто... И бучие блядь. Зачет. Зачет. Мое уважение и респект тем, кто это сделал, потому что это офигенно. Но жалко, конечно, что без жены. Но хотя бы Нечаев остался жив и с ним все в порядке. Да и Сечинов оказался по факту не, ну, виноват, но не во всем. По факту виноват во всем крас. В, боль, в большинстве. Короче, не оба уебки. Ладно, мои дорогие, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю всех за просмотр. Берегите себя, не болейте, все будет хорошо. Увидимся в следующих роликах, до скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.